Ты, тот, кто собрал семь шаров дракона, загадывай все, что хочешь. Я могу исполнить любое желание. Только скажи им, Привет, Шенрон. Давно не виделись. В последнее время стало немного тихо, полная скука. И Вигет не хочет тренироваться со мной. А мне это нужно, и я бы хотел сразиться с самым могущественным человеком на этой планете. Сможешь ли ты это сделать для меня? Ваше желание будет исполнено. Прощайте! Да? Вы из ассоциации? Герой С-класса Сайтама. Вы нам нужны для устранения божественной угрозы. Вы говорите, что я ближе всех? Что за угроза? Мы обнаружили потенциально опасный уровень энергии. Отправляйтесь туда и нейтрализуйте его. Э -э Это правда. Я сразу перейду в-класс, понял, Я собираюсь туда прямо сейчас. Я с нетерпением жду своего будущего противника. Интересно, как он выглядит. О, он уже пришел. Предчувствую, что будет весело. А где угроза божественного уровня? Здесь ничего нет. Они что, шутят надо мной? Спасибо, что пришли. Я искал себе сильного противника, чтобы скоротать время. О, о чем он болтает? Давай сразимся не сдерживая свою силу! Этот парень, может это он? В таком случае я быстро перейду в С-класс. Я чувствую в нем огромную силу. Мне лучше быть начеком. Это будет потрясающий бой! А, какая сила! Я еще никогда не получал такого сильного удара, как этот! Yeah. <sighs> вероятно мой удар ничего ему не сделал действительно ли он человек? И это был божественный уровень. Это еще не конец. А? Он снова изменил цвет волос? Я и не думал, что буду использовать Супер Саян Блю против обычного человека. Погнали! О, он уже не тот, что раньше. Наконец-то я нашел достойного соперника. Каждая клетка моего тела взволнована. О, так быстро! Я даже не заметил, как он подошел. Что за невероятная сила?! Продолжение следует. Давайте поблагодарим автора анимации Этолик One Animation. Ссылка на оригинальное видео будет в описании. Что я могу сказать о анимации? Ну, в общем и целом, она мне очень понравилась. Рисовка и сама анимация битвы на высоте. А что насчет сюжета? Я думаю, тут можно дополнить для тех, кто не понял, зачем Сайтами С-класс и какого черта героя С-класса решили отправить за божественной угрозой. Давайте вспомним, что Сайтама хотел попасть в С-класс, так как его ученик Генас уже там. Что насчет его силы, то Геройская Ассоциация уже знала об этом. И раз уж не было свободных героев С-класса, они решили отправить его и заодно еще раз убедиться в его силе. В общем, как-то так. Конечно, я бы добавил еще диалогов и совсем по-другому, но в целом все очень круто сделано. Респект автору. И вам, друзья, огромное спасибо за внимание. Всем пока.